Компания «Электром» с вами Александр Чумаков. Вопреки всему мы должны работать, и вы в том числе впереди зимний сезон, сезон куртки. Вы готовы? Швейное производство принимает заказы на выполнение стежки. Стежка куртки, стежка автомобильных чехлов, ковров и так далее. Работаем под ключ. Создание раскладок кроя, обработка электронных лекал, написание программ с вашим рисунком. Стигание. Надувка мешка наполнителем. Пухом, синтопухом, лебяжим пухом, холофайбером. Вам остается только собрать куртку. Идеальную куртку, для того, чтобы каждый шовтик совпадал. с точностью до миллиметра. Контакты производства указал в описании. Звони, пиши на вайбер, обращайся. Понравилось? Ставь лайк. Поделись с друзьями. Напиши комментарий. Какая услуга для тебя интересна? Подписывайся на канал. Дальше еще будет.